Замерзла, зашла в магазин. Понравилось что-нибудь снять. Давно ничего не снимала. Иду по нашему магазинчику курзами. Другая жизнь. Думаю, когда сидишь, людей-то не видишь. Вообще ничего не видишь, кроме компьютера. Компьютер он тоже отнимает Здоровье Зрение По магазине Сказать особенно нечего На самом деле это все Довольно грустно Но у нас жизнь идет Все крутится Вертится Народ работает В будние дни вообще никого почти нет Полупустые магазины Но Нормально, все уформлено, все есть, да. Ни одного знакомого лица пока не встретила. Знаешь, когда работала, больше было колени бегали. Ай, молодые были, время-то летит. Куда тут денешься? Никуда. От этого времени. От этих лет. Вот у меня уже день рождения пролетело. 15 мая. 15 мая. День рождения. Да. В общем, настроение пустое. Все равно так или иначе в голове сидит Украина. Ой. Украина. И где эта правда? И где этот великий президент, который замучил людей своими нацистами, которых нет. Нет. И в Латвии тоже их нет. Но пытаются создать. Создать, чтобы тоже прийти на защиту. На защиту кого? Чего? Непонятно. В общем, прогуливаюсь просто потому, что Через час мои очки будут готовы. Мне не хочется садить, садиться на трамвайчик, ехать домой. Ну вот я тут провожу время. На улице такое витрило.